Транспортная компания «Телепорт» предоставляет трансфер в аэропорты Москвы, а также осуществляет пассажирские перевозки по всей России. Наша компания стремительно развивается, открывает новые города и области. Автопарк компании насчитывает более 90 автомобилей класса «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес», а также микроавтобусы. Всю технику обслуживают профессиональные водители и механики. Наша компания имеет страховой депозит от невылета на сумму 700 тысяч рублей и страховку пассажира на сумму до 2 миллионов рублей. Комфорт и безопасность клиентов – наш основной приоритет. Мы сотрудничаем со многими туристическими агентствами и зарекомендовали себя как надежные партнеры. Начать работать с нами легко. Заключите договор и зарегистрируйтесь на сайте www.teleport35.ru Добро пожаловать в ваш личный кабинет. Здесь вы можете добавить либо просмотреть существующие заявки, посмотреть данные по оплате, либо отменить бронь, ознакомиться с рейтингом комиссионного вознаграждения, а также бонусным счетом каждого менеджера, который делает заявки. Телепорт. Новый взгляд на трансфер.